Анатолий Эдуардович, здравствуйте! Сегодня мы находимся в, пожалуй, не побоюсь этого слова, одном из уникальнейших инновационных мест на площадке вашего Юскай-центра, который находится на территории научно-исследовательского технологического парка в Шарджи. Полгода назад здесь прошла презентация первого этапа реализации проекта «Нового городского транспорта», где вы показали высокопоставленным гостям, международным СМИ не только комплекс в тропическом исполнении, но и основную необходимую для него инфраструктуру. Мероприятие, конечно, вызвало большой интерес у общественности. Тогда же вы анонсировали дальнейшие этапы строительства комплекса. Как сейчас обстоят дела и что сделано за это время, как продвигаются работы? Конечно, мы не останавливаемся в своей работе ни на минуту и продолжаем реализацию проекта национно-городского транспорта нового типа, нового поколения в Шаржи. Но вы правильно отметили, что около года назад мы начали опытную эксплуатацию тестовой трассы номер один, в станции этой трассы мы находимся, с гибким рельсо-струнным путепроводом длиной около 500 метров. Ну, здесь три пролета, 100 метров, 200 метров, 100 метров, еще где-то по 50 метров ненапряженные э -э, участки, поэтому общая длина трассы где-то 500 метров. И необходимо отметить, что наш комплекс включает в себя не только, собственно, грузовой и пассажирский подвижной состав нового инновационного типа, как обычно это понимают. Транспорт – это значит подвижной состав. Нет. Э -э, сюда входит и вся э -э, необходимая инновационная инфраструктура второго уровня. Это станция технического обслуживания подвижного состава, это пассажирская станция, это рельса, путевая структура, система ядроснабжения и связи, инженерные сети и другие элементы. За это время нам удалось именно в полевых условиях, вот на этой жаре, основываясь на реальных факторах, провести испытания и обновлённую оптимизацию всех основных процессов, элементов. Узлов, тех процессов, отработать правила эксплуатации системы автоматического управления, решить вопросы технического обслуживания станций. У нас есть еще ресурсоструктурная стакада, есть система автоматического управления, инженерные сетей их очень много, благоустройство, ну и другие структурные элементы. Следующим важным этапом стала сертификация транспортно инфраструктурного комплекса ЮСКАЙ в тропическом. Но ну, имеется в виду дизайн это не просто картинки, это техническое решение, это промышленное решение со всеми основными конструктивными элементами в соответствии с международными стандартами в Объединенных Арабских Эмиратах, которые мы успешно прошли в 2021 году. Ну а стандарты, требования в Эмиратах, они соответствуют мировым, это естественно. Все эти предшествующие работы позволили нам определить оптимальное транспортное и инфраструктурное решение. В настоящее время на территории центра Юскай строятся еще две тестовые линии. Вот я на первой пассажирской станции нахожусь. Она небольшая, потому что это тестовая станция, и здесь маленький пассажиропоток. поток. Кстати, вот сертификация ответствия, где показана сертификация нашего комплекса. Именно как комплекса, где вон видите, сколько составляющих. И технология, и узлы, и элементы, и станции, и опоры, все это вошло в комплекс и в сертификацию. Но ну, сейчас мы поедем на Юникаре в тропическом исполнении. Мы его сделали в исполнении, потому что первым пассажиром планировался шейх, его высочество, который руководит Шажой. А фактически мы переработали городской шестиместный Юникар в обычном исполнении на четырехместный в тропическом. Все, мы внутри тропического уникара. Как я сказал, он уже четырехместный. Два кресла сделаны и два еще сиденья для сопровождающих лиц. Поэтому здесь усилено кондиционирование и усилена батарея, э -э, накопитель энергии, потому что на охлаждение, на кондиционирование надо в раза больше энергии, чем на движение. Э -э, вот мы сейчас разгоняемся, 18 км, 20, 25. Э -э, здесь скорость небольшая, потому что трасса короткая, тем более она с э -э, седлами. Все у нас на скорость 60 км в час, поэтому мы проходим на меньшей скорости. И когда городские трассы будут, то и станции близко, то все равно скорость более высокая не будет. И для городских линий, где станции находятся близко друг от друга, это вот трасса идеальная, потому что она очень дешевая. Здесь путевая структура, но весит всего лишь. Если взять двухпутную трассу, 50 килограмм на пуговый метр. Это взять дорожный рельс, и с него можно построить, допустим, R 65 Такой же длины нашу струнную дорогу, провисающую от типа. Поэтому это действительно уникальная система, и когда сертифицируют тоже, сертифицирующий орган удивлялся тем параметрам, которые мы достигли. И по эффективности, и по ресурсоемкости у нас минимальный расход материалов. По надежности, по возговечности, по воздействию всего диапазона температур Здесь у нас на Солнце конструкция может нагреваться до 70-80 градусов. И вот то, что мы уже около года эксплуатируем фактически. Потому что это должна даже не тестовая эксплуатация, а, можно сказать, коммерческая. Пока не берем там за билеты деньги, а вообще это достаточно много людей катаем, показываем. Кто ездит, допустим, на канатных дорогах, ну, это небо и земля, между тем, что у нас, и на канатных дорогах. Там неустойчиво, там же канат, он колеблется, ветер сразу тоже начинает колебаться, скорость там вообще. Даже если там 25 в час, это достаточно высокая скорость. Вообще предельно для каната, вдруг 40 Если взять рынок городских перевозок, то вот это решение, которое мы сейчас уже эксплуатируем около года, которое сертифицировано, это идеальное решение. Ну, здесь еще одна машина стоит, это грузовая для перевозки контейнеров. Тут вообще уникальный случай был. мы это планировали трассу под пассажирские перевозки, при этом, естественно, Юникар имеет определенный вес, определенную массу, и именно на эту массу рассчитана путевая структура. Но у нее есть запасы прочности, трехкратные, даже пятикратные. И поэтому, когда... Ну, Юникар весит где-то 4 тонны. И когда стал вопрос, а как посмотреть грузовую, трассу, грузовое решение, то я решил... Сделать тогда наш контейнер небольшого размера, то есть это, может быть, наш стандарт, в который, кстати, ну, все, что войдет для, ну, для перевозки Вот этот размер, это же больше, чем чемодан, в котором мы там путешествуем, допустим, или, там, или багажник автомобиля, где мы тоже перевозим всякие вещи. Да? И поэтому мы сделали небольшой вот контейнер, примерно до 5 тонн, и уже демонстрируем две машины, он тоже в тропическом исполнении, пассажирские грузовое решение, при этом мы эксплуатируем их одновременно на линии, то есть линия показывает, что у нее достаточно большой запас прочности, потому что нагрузка на нее сейчас у нас фактически увеличилась больше, чем в два раза. Но она эксплуатируется в нормальном штатном режиме. И себестоимость перевозок вот, грузовых у нас очень низкая, это где-то в пределах доллара за 100 тонн километров или цент за тонны километров. То есть мы можем тонну груза перевести на 100 километров за доллар. Поэтому рынок тоже грузовых перевозок для нашей системы U-Sky он огромный. Это все страны мира, это вся планета. Управление здесь фактически старт, остановка, движение все осуществляется в автоматическом режиме. И вот у нас тут оператор находится, ну который эти вот Команды выполняют, ну, принимают решение, когда начинают движение, когда останавливаются. То есть здесь идет фактически не управление, а контроль за управлением, потому что управляется автоматическая система управления, которая мы, которую мы спроектировали, причем мы спроектировали в логике управлять комплексом, а не одной машиной, потому что на трассе может быть сотни тысячи, а в сети дорог и миллионы машин которые будут двигаться с разной скоростью, находиться в разных местах. Какие-то из них будут на станции, какие-то будут в пути. Там же будут и грузовые и перевозки. Да? И вот это вот все должно обслуживаться, естественно, в диспетчерских пунктов, где люди должны контролировать, операторы, как это все функционирует, но все будет работать в автоматическом режиме. И только в случае каких-то... Смажожены с какие-то ЧП и так далее, человек включается и, и принимает решение, чтобы ну, этого избежать. И это тоже наша большая заслуга, потому что ну, наверное, впервые разработали вот автоматическую систему управления для комплекса. А да, до этого обычно есть система управления машины, допустим. автомобиль тест, там и то, она еще не доведет до конца. Система управления управляет только одной машиной. Он не управляет соседними машинами, следующими машинами, не управляет там, гаражами, заправками, дорогой, перекрестками, там, переездами и так далее, что происходит у нас. И достаточно решения простые. Видите, дисперская тоже у нас небольшая, но она может обслуживать весь комплекс, который, все комплексы, которые мы здесь строим в ШЖ. Все трассы, все станции, все, все машины. Расскажите подробнее о других объектах, находящихся на этапе строительства. Если взять линию 2, она вот здесь вот идет, то завершен монтаж 46 промежуточных опор, они арочного типа, и строительные работы на первой анкерной опоре. Заложен фундамент и нижний уровень бетонных стен на второй анкерной опоре. Ведутся иные строительные и инженерные работы. Окончание этих работ... Запланировано на осень 2022 года. Если взять линию 4, то мы стоим вот фактически под ней. Здесь также завершен монтаж 8 промышленных опор. Они видны. Строительные работы, инженерные сети на обеих анкерных опорах. Вот на это и дальний. Началась подготовка к монтажу струнно-рельсовой путевой структуры. Мы видим здесь леса. Потому что здесь и на монтаж будет идти и над дорогой асфальтно и поэтому, естественно, мы должны монтировать так, чтобы не мешать э, движению. Э, завершаются монтажные работы первого этапа. Это сборка анкерных узлов на анкерных опорах. Ведутся подготовительные работы по подключению источника питания. И окончание всех работ э, мы также запланировали на осень 2022 года. Ну и к тому же мы планируем э, в этом году, уже в конце года ввести эту линию в эксплуатацию. И одновременно с этим на нашем производстве в Минске, в Белоруссии разработана и изготовлена новая модель городской пассажирской модели это она эта машина вместимостью 25 пассажиров. Она именно будет здесь эксплуатироваться на этой линии, которая будет развивать скорость до 150 км в час. И линия позволит развить такую скорость. И таким образом, в целом, можно сказать, что все работы которые мы планировали, движутся по графику, несмотря на все трудности и проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться сейчас ввиду особой геополитической ситуации в мире. Вы рассказали о новой модели городского транспорта, над которой работала ваша белорусская команда. Какие еще работы ведутся сейчас в вашем головном офисе в Минске? В Минске, в первую очередь, сейчас идет активная работа в рамках коммерческих проектов находящиеся на разной стадии реализации. Их много. И необходимо при этом учитывать, что цикл проекта всегда занимает определенное время именно годы. Мы готовим первичное коммерческое предложение, затем в случае подтверждения интереса заказчика выходим на технико-экономическом основании и только потом приступаем к проектным работам. Это достаточно положительный этап. Порой от первого знакомства с клиентом контракта на проектирование проходит несколько лет. Поэтому параллельно в работе находятся десятки направлений с различным прогрессом. И в качестве примера могу привести на наше соглашение с Министерством транспорта Дубая. Мы заключили с РТА соглашение больше двух лет назад. А партнерцы сотрудничают о том, что им нужны наши струнные дороги. И вы знаете, вот до сих пор они даже еще не объявили тендер. Настолько длительно подготовка идет к этому, потому что нам нельзя отдавать проект, надо, чтобы был конкурс. И вначале, это еще до тендера, там было где-то около 30 претендентов с разных стран мира. И РТА наняли экспертов, чтобы они оценили эти технологии, те поехали по, по всему миру, посмотрели, что есть, что предлагается. И сейчас осталось э, только пять э, предложений. И могу отметить, что мы в числе лидеров. Потому что э, наше вот, решение, оно самое оптимальное для Дубая. Ну, все покажет конкурс, который, я надеюсь, в этом году будет объяснять. видите, даже вот до тендера три года. Кроме коммерческих проектов и связанных с ними деятельностью в Минске и в экотехнопарке мы постоянно работаем над совершенствованием технологий. Так, например, разработаны и совершенствуются. Принципиально новый концепт высокоскоростного транспортного средства, отличающийся от Uniflash а, и происходящего по всем основным характеристикам, в том числе по э, коэффициенту радиоэнергетического сопротивления. Там э, мы динамику улучшили, и поэтому нужен менее мощный двигатель, чтобы получить расчетные скорость. И мы улучшили... Комфорт внутри и вот в вариантах высокоскоростного транспортного средства для поездок на дальнее расстояние. Там мы уже поставим санузел, там будет туалет, умывальник. И произведена унификация в части составности из двух одинаковых модулей, когда мы одинаковые модули составляем уже в мини-поезд. Проработана возможность установки еще между ними дополнительной секции, дополнительного модуля. И тогда э, эта фактически машина превращается в уже такой небольшой поезд вместимостью 25-30-40 э, пассажиров. Э, мы разрабатываем новые образцы подвижного состава, потенциал которого ну, по всем сист э, системам соответствует требованиям, которые предъявляются э, в астрономальных ситуациях. Разработка выполнена с полным соблюдением мировых стандартов по качеству разработки, в том числе с использованием опыта таких стран, как США и ряда европейских стран, ну естественно, Россия и Беларусь. Также ведутся работы по модернизации ходовой части подвижного состава. По седьмой линии в экотехнопарке протяженностью около 800 метров, ну а в Мариной горке она фактически... Продублируют линию, которую мы вот из нее я давал интервью. Это четвертая линия. Поэтому там фактически дубль. Только для северных условий здесь тропические неспаум. И в продолжении научно-исследовательской темы. Недавно прозвучала новость, что Юницкий Стринг Технологис получила статус научной организации от Национальной академии наук Беларуси. Поздравляю вас с этим событием. Спасибо. Полученный статус – это подтверждение компетентности и значимости научной деятельности нашей главной инженерной компании «Юнистской структурной технологий К нему мы шли очень долго и планомерно. Этой годы кропотливого труда и активная научная деятельность компании, и учет в работе многочисленных нюансов законодательства. Все это стало возможным благодаря идеям инженерной кропотливой работе и профессионализму, сотрудников нашей организации, где, ну тут даже можно сказать, группы компаний, которые я создал, где около тысячи инженеров работают. К слову, ЮНЕСКИ Стринг технологий стала девятой частной компанией в Беларуси, ну, за всю историю Беларуси, это не так уж, то есть их немного таких организаций, которые имеют вот такой почетный статус. Сегодня у нас работает один с кандидатом наук. 5 сотрудников имеют ученое звание доцента. Более 10 работников занимаются преподавательской деятельностью в различных вузах Беларуси. Только за последние пять лет сотрудниками компании выполнено более 40 научных работ. Вот уже второй год подряд одно из приоритетных направлений для UST. Это выполнение... НИОК не, не с государственной регистрацией. На 2021 году зарегистрировано 5 таких работ. То есть это не каждый научно-исследовательский институт имеет такого количества НИОК, две из которых завершены в основном порядке. Патреон продолжает реализация. При содействии компании проведены три международные научно-технические конференции. Сотрудники опубликовано более 100 научных статей и 5 книжных изданий имеют в виду научных монографий. В ноябре 2020 года агрегитован собственный испытательный центр, в котором полным ходом сейчас испытания. В 2021 году утверждена концепция развития научно-инновационной деятельности до 2025 года. Уже состоялись пять заседаний научно-ученического совета, который был создан в нашей компании в прошлом году. За последние пять лет Получены 95 охранных документов на объекты права промышленной собственности. Две трети из них за пределами Беларуси. Это получено, а подано ну, не менее 100 заявок. Они сейчас на рассмотрение. С 2019 по 2021 год были зарегистрированы 20 евразийских патентов на изобретение. А в 2020 году впервые получен европейский патент, а в 2021 два китайских.